Всем привет! Сегодня разыгрываем 500 рублей вот из этого видео. Условия конкурса были в описании и ниже мы видим ссылки участников конкурса, ссылки на репосты. Копирую ссылку на видео, вставляю в рандом сервис, загружаю комментарии и, как обычно, три раза подряд нажимаю кнопочку. Раз, а, два, три. Каратель New Китай. Копирую ссылочку, заходим в ВК, смотрим на репост Карателя. Так, все работает, все замечательно. И давайте еще посмотрим Вася Чейпеш. Подписан ли Вася на мой канал? Захожу в YouTube, на его страничку в YouTube, так, каналы. Смотрим, да, подписка присутствует. Так что сегодня 500 рублей для заказа на AliExpress у нас выигрывает Вася. На этом все. Всем удачи.